О, бургуски, да? Ага, бурили нашим насосом Валериным то есть обесинка 29 метров одна глина вот так выбрасывает зеркало 3 метра всем приветик с прошедшим первым маем всех хочу небольшой ролик заснять Интересное место. Вот мы пробурили сейчас Эбиссинскую скважину, 29 метров. С самого начала была одна глина. Одна глина до зеркала 3 метра. Ну и попалось а, при бурении три плиты песчаника, которые а, крошатся. В общем, продолбили мы их. Вот. Здесь рядом на участке есть небольшое, небольшая речка. Вот. Вот она. И на участке есть колодец. Сейчас я колодец покажу. В колодце до воды метра три. Вот я к чему все веду. Что вроде бы и колодец. Рядышком и речка. А вот ближе 29. Ничего нету. Одна глина. Вот соседний дом 29. Следующий дом 29. В этом доме бурил Саня 29. 29. 2007 год латунный фильтр стоит до сих пор работает а вот следующий дом 24 следующий дом 24 метра скважины вот они уже запустили сейчас мы их снимем подыми подыми Сань, подыми ну, покажи сейчас опускаем то он держит час 5 секунд вот наша обесинка 29 метров, вот одна глина. Бурили мы насосом Валериным, мощным, на 1600 ватт. Вот видно, как ломки замазались глиной. Насос поставили Лево, самый мощный в этой серии, если я не ошибаюсь. Здесь, будут... Здесь уже посадили сад, яблоки будут выращивать зимние. Нужна вода на полив. Вот яблоня вот яблоня все нормально на вкус не пробовал еще на вкус не пробовал тут, ну, тут шланг такой да стоит 25 дюймовый ага нормально дует отлично прям четко все отлично все? пойду, ага, пойду колоть сниму покажу сколько там до воды в колодце че тетя готова покушать уже да. Сейчас. Да я колодец хочу вас снять. Ага. Все цветет. Красотище. Сейчас поедем на вторую скважину. Вот колодец. Колодцек до воды. Ну вот она, вода, видно. Три метра. Раз, два, да, три кольца. Так что вот так вот бывает, вроде все параметры Вода только на 29 метрах. И одна глина, глина прям неимоверная Это кому? Кроликам? Ай! Видишь как? Ой, большой, ну да, правильно вот, а, да, Тучи заходите убрать ну, то пройдет, уже Давайте. Ага, ага все, поехали на а еще нюанс, забыл сказать. Приезжали сюда ребята, ну вот в эту местность. И попали на плиту. Тоже, вот как мы сейчас, прошли три плиты. Одна плита была прям такая серьезная, скажем так, долго-долго долбили ее. Они дошли 24 метра до плиты и бросили. То есть не смогли пробурить. Приехал Саня, опустил свои штанги в это отверстие, куда они гене бурили. Продолбили плиту, обсадились. И скважина получилась. Так что все бывает.